С самого детства тебя обучали искусству убивать. Выходцу из Какура не составило бы никакого труда сломать клинок своей плоти. Ну, есть такое. Такому слабаку меня даже не поцарапать. Я и без техники обошелся. Ты что же, ими владеешь? Не составит труда показать? Обойдешься. Зажгите его и дело с концом! Ну, правда. Я и не пытался сопротивляться. Напротив, я сам хочу умереть. Понятно. Раз смотреть не хочешь, может быть, хотя бы одежду дашь? Эй! Эй! Мне поручено лишь вести запись происходящего, и твоя нагота этому не помеха. Не такая уж интересная у меня жизнь. Родители? Я их не помню. Говорят, староста их убил, когда я был еще совсем маленьким. Мечта? У меня такого нет. У нас Шиноби удел простой. Приказано убиваем. Почему попался? Ну, тут такое дело. Я хотел уйти из деревни, а на задание попался, потому что товарищи меня предали. Наверное, староста отдал приказ. Покидать деревню строго-настрого запрещено. А почему ты вообще захотел уйти? же так приведите еще бокков тело ниндзя удивило нет ты говоришь что хочешь умереть но сам при этом сопротивляешься казни почему ты все-таки хотел уйти из вку просто так Я яраб без какой-то особой причины Мое мастерство признавал даже староста и выдал за меня свою дочь пустоголовая дурочка еще ладно, Шиноби. Но как у старосты выросла такая дочь? Беззаботная и наивная домашняя девочка. Всю жизнь мне поставила с ног на голову. В обуви, домой, нельзя. Перед трапезой нужно пожелать друг другу приятного аппетита и отблагодарить жизнь, которую мы вкушаем. Бесячая девка. Для тебя есть одно поручение. Я понял, что меня обманули. Они сумели заманить меня в ловушку. Впрочем, я сам виноват, что пошел против старосты. Ну как тебе? Ничего интересного. Знаете, как его кличут? Подступник деревни Вагакуры. Габимару помнится. Я про другое его имя. Габимару пустой. Он никогда не плачет и не проливает свою кровь. 20 человек полегло, когда пытались схватить это чудище. Поговаривают, будто наемники и Вагакуры пьют эликсир жизни, от а того и бессмертная Эликсир? Вы правда так думаете? Просто стал бы пустой человек, столь ли она сопротивляться, что убил два десятка людей. Ты говоришь, что хочешь умереть, но сам при этом сопротивляешься казни. Ведь и правда, чего я только упираюсь. Решено. Завтра я положу всему конец. Сваривание в жидкости – казнь, на которую уходило много масла. Оно воспламеняется при температуре свыше 370 градусов Цельсия. Почему я еще жив? Зачем я терплю эти пытки? Разве я не пустой? У меня все готово. Я могу начать в любое время. И что за казнь будет теперь? Сейчас ты пожалеешь о своих словах. Понял? Отрубательница голов, Сагири Асаэмон из клана Ямада. Ты женщина, и при этом Асаэмон? Я Шиноби Габимару. Бахуфу поручила мне казнить тебя. Я исполню твое желание. А это девка. И правда опасно. Скорее рубите его! Как пожелаете. Она бы меня убила? Вот так? Неужели я хочу жить? Мне ведомо, что ощущает человек в последний миг. Его натура отражается на лезвии клинка. Габимару пустой. Я действительно ощущаю пустоту в твоем сердце. Что и неудивительно, ты все-таки цепляешься за жизнь. Точнее, ты любишь свою жену. Для тебя, Шиноби и Пустого, разве она не была смыслом жизни? Так я не ошиблась, но зачем ты лужишь сам себе? Замолчи! Ничто меня не держит! Да что ты вообще знаешь? Никакой ты не пустой. Прозвище подходящее. Ничего, кроме мерзости, показать не могу. Ну что опять за глупости? Ты у меня очень добрый. Ты единственный, кто не скривился от моего лица. Как видишь, не зря привыкал к уродствам, правда? Вы вагакуры, все мужчины-войны. А женщины лишь местилище для детей. Поэтому я и получила шрам. Отец собственноручно обжег мое лицо, чтобы я забыла о счастье. И все же... Ты чего это? Ты совсем не пустой, а скорее робкий. Знай, девка! Я Габимару пустой! Как бы я не изображал простого человека! Все без толку! Жизнь нормальных людей... Это, это твое помилование, подписанное Бакуфу. С ним все твои грехи будут прощены. Более того, сам Сюгун будет впредь покровительствовать тебе. Что ты несешь? Только учти, за спасибо я ее не отдам. Сначала отправишься на тот свет. На тот свет? В преисподнюю? Слышал ли ты о Шинсенке? Ее называют страной мертвых, раем, а порой еще и просто небесами. И не так давно Шинсенке отыскали. Все точно так, как и описано в преданиях. Более того, считается, что в Шинценке хранится эликсир бессмертия. Баков уже желала его заполучить и снарядила на остров экспедиции. Бесполезно. Но назад не вернулся никто. Прежде мы все думали, что это сказка. Я прибыла сюда, чтобы отыскать человека, умелого воина, который страстно желает жить. Цепляешься ли ты за жизнь? Готов сразиться за помилование? Не скучаешь ли ты по жизни с ней? Я не позволю ему уйти из-за какой-то там сказочки. Таков приказ Бакуфу. Будешь мешать, отправишься с ним на тот свет. Ты меня слышал, пустой? Ты хотела увидеть особую технику? Если это устроит, наслаждайся. Техника. Огненный монах. Великолепно. Я согласен. И эликсир твой дурацкий... Я найду непременно. Сначала отправимся в Эда. Чего? Это ж Крюк огромный делать, а мне влом. В себя пришел и сразу разнился. Мне нравится, считай, разговора не было. Да почему же? Я же не отказываюсь. За помилование я все, что угодно сделаю. Клянусь, я вернусь к тебе. Ради тебя я сделаю все.